Давайте будем счастливы сегодня, сейчас же, а не завтра, не потом, не ожидая милости Господней и пресловутых пряников с кнутом. Давайте просто радоваться жизни и всяким повседневным мелочам, убрав подальше все свои капризы, с улыбкой каждый новый день встречать, благодарить за то, что еще живы, что несмотря на все мы хоть куда, внутри мобильный, до сих пор красивы, а годы просто цифры. Ерунда. Теперь мы очень многое умеем. И вправе себе больше позволять. Любить нежнее, в чем-то быть добрее. И если можно, без обид прощать. Пришла пора позволить себе счастье. Не ожидая знаков от судьбы. Ведь можно стать счастливым в одночасье. Не спрашивая мнения толпы.